Я вас приветствую, друзья мои, на своем канале. С вами Ольга Разуманян. Сегодня, ребята, я донесу до вас очень шикарную информацию, какие изменения у нас произошли вчера, 12 июня у нас в фонде. Да-да, дослушайте ролик до конца и вы увидите, какие огромные возможности открылись для неограниченного заработка у нас в фонде на площадке ПД. Что произошло? А произошло, ребята, то, что а я вам захожу на площадку ПД, а, что у нас на этой площадке была, а, был, была абонентская плата. Как вы видите, ее убрали убрали из-за того что некоторые партнерам а, оплачивать каждые 14 дней по 100 рублей это э, в тягости и поэтому э, э, наша администрация пошла на уступки нашей просьбе убрали полностью все э, э, э, э, это, это, э, эту функцию полностью убрали и теперь перед вами открылась огромная возможность зарабатывать не ограничено на этой площадке. А, убрали привязку к первому столу, ребята. Вы можете теперь а, активировать, минуя первый стол, минуя второй, минуя третий, минуя четвертый и даже а, можно активировать сразу же а, пятый стол. Это «Стол выплат». Я вам сейчас маркетинг расскажу и покажу, как он работает. Здесь нет, как вы обратили, нигде никаких накопительных столов. Это у нас единственная площадка, где нет накопления. Вы сразу же все получаете до одной копейки. Ребята, у нас вывод работает ежедневно. У нас нет никаких для вывода ни праздничных дней, не выходных у нас каждый день, каждое утро администрация делает вывод денежных средств партнеров. И социальная значимость нашего фонда том, что мы даем огромные, огромное преимущество перед теми другими проектами, а у нас мы даем рабочие места, у нас уже в фонде более 26 тысяч партнеров, заработали и вывели наши партнеры уже более 20 миллионов рублей, ребята, эти цифры говорят о, о многом. Так вот, посмотрите, я сейчас вам просто расскажу, как работает это. У меня уже сколько закрытых на этой площадке столов. Я покажу, как работает здесь маркетинг. Это работает так. Я сделаю немножко, чтобы открылся и пятый стол, чтобы вам было видно, как это работает. Ребята, вот смотрите. У нас покупка э, стоит первый стол, вот они покупки у нас в самом низу. Первый стол стоит у нас 100 рублей, второй стоит 200 рублей, третий э, стоит 400, четвертый стоит 800 и пятый стоит, э, это с этого стола у нас э, идут выплаты, стоит на 1600. Можно просто миновать полностью все э, столы, и активировать просто пятый стол. Ребята, у нас еще с этого первого места идет а, м -м, закольцовка на площадку WorldMoney. А, и смотрите, вы активировали за а, 1600 пятый стол. Стол выплат. Пригласили первого партнера, получили а, 600 рублей на баланс для вывода а за тысячу у вас активируется первый стол на площадке. Вот она, в World Money. Вы будете двигаться на этой площадке и плюсов будете... И там же будете получать еще и выплаты. И плюс... Вы будете развиваться и приглашать, развивать свою первую линию и развиваться параллельно на двух площадках. Это огромное преимущество перед всеми другими э, проектами. И Смотрите, второго партнера вы пригласили вам 1600 на баланс для вывода. Третьего партнера пригласили 1600 на баланс для вывода. Итак, у вас всего лишь три партнера, а вы заработали уже сколько? 3,800. 800 на баланс для вывода. И плюс за 1000 рублей у вас активировался э, э, стол World Money, где вы будете точно так же с вашими партнерами будут э, переходить и становиться к вам туда на этот э, стол World Money. Давайте я вам еще покажу одну вот такую вот... Стратегию. Ребята, здесь можно делать даже живые очередя. Живые очередя, ну, сами знаете, что они не очень-то приживаются, но вы, если умеете управлять этими живыми очередями, я вам подскажу, как это делать. Добавляйтесь ко мне, и я расскажу эту стратегию. Итак, значит, есть еще такая стратегия. Это можно войти на полторы тысячи это можно купить первый стол покупает вы купили первый второй третий и четвертый пригласили первого партнера он у вас точно также делает покупку первого второго третьего и четвертого стола вы здесь можете купить себе клона за 100 рублей и этот клон полностью закроет все ваши столы И у вас откроется стол выплат. Второго партнера, точно так, когда вы ставите и покупаете клона, у вас уже а, идет с этого места, вы идете куда? На площадку Бортмани. За 1000 рублей и 600 рублей у вас на баланс для вывода. Третий партнер, это то же самое. Не хотите покупать клона, да ради бога, вы можете а, просто поставить второго партнера. Это у нас клоны покупаются по желанию партнеров. Итак, первый партнер пришел к вам, встал на это место. И это на это место первый партнер пришел к вам, встал. И вы оставите сюда второго партнера, и у вас второй партнер, как только делает покупку первого стола, у вас полностью все закрывается и у вас открывается пятый стол выплаты. Третий партнер и четвертый партнер вы уже получаете 600 рублей на баланс для вывода, а за 1000 рублей у вас активируется первый стол на площадке World Money. Вот. И без ограничений первая линия, ребята, нет ограничений, нет никаких, как вы видите, накопительных столов, нет, да, даже нет никаких реинвестов. У вас закрываются эти столы, они у вас просто автоматически будут открываться. Вот, а с третьего и с четвертого вы уже получаете 1600 на баланс для вывода. А с 5 и 6 опять 1600 на баланс для вывода. Вот так. И это до бесконечности. У вас опять стол это, все столы обнулились. Просто вы, вы опять выставили бронь, и следующего, и следующего, и следующего. И так до бесконечности. Ребята, здесь, я же говорю, посмотрите, сколько у меня закрытых столов. Это а, просто у меня здесь есть даже 300, а, 304. Вот на четвертом столу 304. Здесь я не помню, сколько. А, 394 у меня уже. А, этот, здесь... Ну, получать э, деньги, ну, э, здесь, на этом столе, крутись или нет. Так вы можете даже активировать первый, второй и третий. Это всего лишь э, 700 рублей. Вы можете активировать первый и пятый уже. У вас будут открыты. Вы можете приглашать на 1700, вы можете приглашать первый и второй, и, и третий это 400 и 100 рублей, 500 рублей. Вы можете просто начать с третьего стола, вы можете начать с четвертого стола. Здесь нет никаких проблем. нет привязки к первому столу. Ребята, послушайте меня внимательно, разберитесь с маркетингом. Если вам непонятно, добавляйтесь ко мне, я вам еще раз все покажу, расскажу. Ведь это просто денежный рай. Вот поверьте мне, я работала на этой площадке и буду продолжать работать, и мои партнеры будут продолжать. И я вам буду подсказывать, как правильно расставить партнеров, чтобы и они выходили на выплаты. Для того, чтобы стать нашим партнером, ребятам, вам нужно пройти регистрацию, подтвердить свою регистрацию через вашу почту, поставить свой аватар, заполнить обязательно свой профиль, чтобы я могла связаться с вами для дальнейшей работы. И точно так ваши партнеры должны иметь связь с вами как со спонсором, и вывод, и как я уже говорила, повторюсь еще раз, вывод у нас ежедневно. Для вывода у нас кошельки Perfect Money и Pair кошелек. На пополнение у нас подключена касса Free. Вы можете пополнить через эту кассу. Но если вы не хотите платить за транзакцию, добавляйтесь ко мне, я вам помогу пополнить кабинет. Без э, оплаты транзакции. С вами была Ольга Рзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Жду вас в своей команде. Ребята, приходите, развивайте свой бизнес. Ведь в интернете э, э, э, столько много, э, конечно. Ребята, развивайтесь, э, э, учитесь развивать свой бизнес. А приходите в наш фонд. А, у нас очень много хороших площадок. А, если вы э, подписаны на мой YouTube-канал, вы можете просмотреть. Или еще не подписаны, вы можете просмотреть. На кажд... у, нас, у меня есть на моем YouTube-канале. Ребята, добро пожаловать в наш фонд. У нас шикарные есть возможности зарабатывать не только на этой площадке, а у нас помимо площадки ПД у нас есть очень хорошая, с очень хорошим за, заработком площадки. Поверьте мне, я со дня основания в фонде и заработала, и вывела себе на кошелек уже почти 4 миллиона рублей. Поэтому эти цифры говорят сами за себя. Здесь у нас заработки шикарные. А что взять в наши автопрограммы? Две автопрограммы есть, две инвестиции есть. Мы являемся инвестиционно-млм-проектом и шесть млм-площадок. Ребята, с разного входа, какой запомните вход, такой и будет доход. Ребята, я жду вас в своей команде. Добро пожаловать в наш фонд у нас есть обучение для тех, кто только что пришел в интернет и еще не знакомы с соцсетями, не знают, как настроить вообще чайники во всем, в интернете. У нас есть такая школа, где у нас спикер Валентина Порошина проводит обучение для чайников. Е и мы с Леной Сильтенко, проводим ежедневно вебинары по маркетингу. Поэтому есть рабочие чаты, есть и скайп-чаты, есть и телеграм-чаты, есть и чаты ВК, есть и официальные группы в ВК, сообщества, есть и официальный YouTube канал у нас и даже Facebook есть официальная группа. И есть все у нас для заработка, все условия, все созданы для наших партнеров. Огромная благодарность нашей администрации. Итак, жду вас в своей команде. С вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи в